будущих поколений. Клёстый. На Время у нас сейчас сколько? Ага. 54. -а -а, да. Всё, мы едем на рыбалочку. Он нужно вам. свет. Ну, как полотень, Павел, вот как платина, вот там будет Нет что Типа Как на платье? Туман, блядь, стоит. Болото. Ну, крест, я вообще в шоке, нахер. Да не, не, не. Это вообще это... Косуль, косуль. он вон стоит. Вон. Ну, сними. Ну вот, заснял. Вон, идет. Капец. Маленький. А, он даже не боится. Смотри, стоит. стоит. Дальний. Только приплыли вот только приехали тихо тихо тихо тихо даже еще пяти минут нету один заброс Од два заброса сразу двое и он, и он там еще он еще двое отдыхает Место какой рыбный и мой андрю вот О. Процесс пошел. Что-то там какая-то пина клюнула. Что, есть сопротивление? Ничего ну, нет. Крест, что поймал? Ещё. Показывай. Ром, иди посмотри рыбку. Ром. Да ё-моё, чё? Да я... У меня ну, обед. Плеща б... Бл уже поймали. Папа чё-то поймал. Как эпилеп... эпилепсик. Ещё одна. Ещё одна. Есть, Давай, снимай, Боишься, да нет, а Короче, что-то поймали. О! Закап, закап. Пап, что-то поймал. Пап, ну давай его, ё -моё. Давай я его на камеру в эту. А чё? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Перехлёст. Перехлёст. Это фиаско, братан. Да не поднимай кверху. Да я посмотрю как. Вот так вот. Всё, Тих. Нет. Нет. Опусти ромк вниз. Все, давай снимать. Вон он, убери рыба. Где она? Вон она худо днем, Да? Боже? Ой. Ры рыба. Лежит, отдыхает Вся Ромка что там это выловит? Да что-то есть на. что то есть, Андрюх, я Чего да, да это не упози, куда она уплывет? Никуда не денется. Это да еще на озерце И выловленный. Вощик Всем здравствуйте Передаем Большой привет Тем, кто в городе мы умеем отдыхать, а вы нет. Ах. У вас нибудь был завтрак на костре. С четырех А мне был. Вон там уха. Здесь вот кофе. Вон там он наш магнит. Пятерочка. Все, что хотите по-рыбному он там прямо